Представьте, что вы нашли хороший магазин, где приятные цены и качественное обслуживание. Вам понравилось, вы порекомендовали его своим знакомым, они сделали покупки, а магазин получил прибыль. А теперь представьте, что директор магазина предложил вам 10% от покупок людей, которые пришли по вашей рекомендации. Вам нравится такая идея? Схема работы нашего бизнеса именно в этом. А теперь о компании. Компания Faberlic основана в 1997 году. «Фаберлик» – одна из крупнейших российских компаний, производитель уникальной запатентованной продукции, соответствующей международным стандартам качества. У компании более 20 представительств по всему миру и более 5 миллионов довольных потребителей. Принципиальная позиция «Фаберлик» – отличное качество по доступной цене. «Фаберлик» создает товары, которые помогают сохранять здоровье, время и деньги. Более 17 лет компания выпускает уникальную кислородную косметику, заботясь о здоровье своих потребителей. Линия продуктов по уходу за домом и одеждой, средства для стирки, моющие и чистящие средства, парфюмерия, посуда, продукты для здоровья и управления весом. Детская и женская одежда от дизайнеров с мировыми именами, создателей коллекций Трусар, Димакс Мара, Ральф Лорен и многих других. Так что же это такое «Бизнес Суперлик. Это бизнес без инвестиций и рисков. Вам не нужен стартовый капитал, офис и другие атрибуты традиционного бизнеса. Можно стартовать с нуля и выйти на достойный уровень заработка, не увольняясь с основной работы. Это бизнес для всех. Возраст, пол, образование значения не имеют. Каждый может трудиться в силу своих возможностей и желания и получать при этом достойные деньги. Ваш рабочий график зависит полностью от вас. Кроме того, вы можете работать в интернете. Многие из нас зарабатывают кучу денег, работая только через интернет. Вы сами выбираете удобный для вас способ заработка. Вы можете работать, воспитывая маленьких детей. Компания Faberlic выплачивает ежемесячные материнские бонусы своим партнерам. Наши лидеры успевают все – построить бизнес, воспитать детей, быть финансово независимыми и счастливыми во всех сферах жизни. Бизнес Фаберлик – это готовая система заработка под ключ. Налажено производство и поставка продукции, подготовка и обучение партнеров, система мотивирующих акций и мероприятий. Это возможность путешествовать. С «Фоберлик» вы можете путешествовать и отдыхать в экзотических странах с такими же успешными людьми, как и вы. Бизнес Фаберлик дает вам возможность постоянно расти и развиваться, обеспечивать себя и свою семью, и, что важно, получить признание окружающих. Стань нашим партнером и зарабатывай как мы. Зарабатывай больше нас!